начинаем всем добрый вечер немножко ждем пока присоединяться к эфиру остальные у нас сегодня 17 декабря в 2020 лета подходит к завершению это волшебно високосное лето имени гармонии в мудрости кто смотрел предыдущие эфиры поймет о чем я говорю вот. А сегодня я бы хотела еще раз поговорить о частотах Шумана. Ну, вот выяснилось, что заголовок сегодняшнего эфира, он как бы, ну, э, была заявка только про частоты Шумана. На самом деле идея такая, э, рассмотреть э, историю с ковидом э, с точки зрения приближающегося зимнего солнцестояния. И э, с точки зрения, э, собственно говоря, вот истории с коронавирусом. Вернее, через призму истории с коронавирусом. Ну, давайте начнем э, с того, что такое частоты Шумана, что про них известно официально. Официально считается, что их ну, там, то ли открыл, то ли там что-то там про них понял а Никола, Никола Тесла. На данный момент есть и исследование очень... Интересные на тему того, что Тесла, как и, ну, уже, я думаю, мало для кого секрет, что Эйнштейн работал в патентном бюро и занимался ровно тем, чем занимались многие ушлые товарищи при развале Советского Союза. А именно, он сидел на входе изобретений, да, то есть, как бы поток изобретений шел через его руки, он их фильтровал и часть самых интересных патентовал под своим... Именем. Возможно, именно поэтому фотография с языком, она стала такой популярной, где он показывает язык всему миру, потому что а, никогда не являлся а, тем ученым, который а, разработал а, в, ту же самую теорию относительности. Теория относительности, так а, как звали физика, а, по-моему, как-то на, на, на Л. Сейчас вот я не вспомню, извините. Физик, который, собственно говоря, вел очень разработки в сторону теории относительности, но не точно такие же. Вот. И, собственно говоря, у, у Эйнштейна были лучшие связи, да? поэтому, в общем, ему получилось остаться в истории вот таким великим автором. Насколько из того, что осталось за авторством Тесла, принадлежит Тесле, мало известно. Есть версия, что он был допущен к архивам, ему было разрешено, просто другим было не разрешено, ему было разрешено экспериментировать с атмосферным электричеством. То есть, я думаю, что новые элиты, они хотели получить доступ к этим технологиям, и вот Тесла этим занимался. И плюшка, бонус, который он получил за это, собственно говоря, то, что он остался вот в истории таким великим гением, практически Леонардо да Винчи, который много чего придумал. И вот даже частоты Шумана относят к Тесла и якобы это 1900-е лето. Но более-менее внятные исследования начались спустя 50 лет. Вот. Что такое, собственно, частоты Шумана? Это излучение, которое между ионосферой и Землей, есть такой слой, где определенные были зарегистрированы колебания, и вот эти вот колебания как раз назвали частоты Шумана. Вот. они отражают, если говорить простым таким бытовым языком, они отражают уровень вибраций, уровень как бы, колебаний, да, энергии, ну, вот даже скорее не уровень, а диапазон. И до 1995 э, лета, при том, что исследовать это начали. Вот смотрите, 900-й это у нас официально Тесла вообще в эту сторону посмотрел. Э, спустя 50 лет, то есть 50-е лета XX века, этим начали серьезно заниматься. Потихонечку появились приборы, которые способны эти самые частоты регистрировать. Сложность регистрации этих частот в том, что э, они ну, ну, тонкоуловимые, что ли. да, То есть любые помехи, шумы могут сбить картинку. А в Томске постоянно, регулярно эти частоты регистрируются. И вы можете даже сами зайти на сайт э, и э, посмотреть, какие частоты, как, какие вибрации были, например, там, сегодня или там, вчера или месяц назад. Все эти данные там есть. Так вот, до 90 то есть мы говорим 50-е начало исследований, да? 95 до 95-го, то есть это меньше 50 лет изучения, да, то есть, как бы время регистрации ну, пусть будет 30 или 40 лет. Это чтобы понимать, что это не сотни лет, не тысячи то есть официально исследование данных частот вот начались где-то в середине 20 века. Соответственно, около 30 лет эти частоты держались на одном и том же уровне. 7,6-7,8 герц. Но это пик. Что значит пик? Это значит, что, ну, как бы, что в основном это частота биения сердца. Это частота, на которой вибрируют люди. Но... На этой частоте могут вибрировать только те, кто, у кого открыто сердце. В основном это целители, духовные лидеры, какие-то там вот ну, прокаченные люди, да, которые выбирают служение, там, разбираются в этом. Большинство людей вибрируют на более низких частотах. Я специально написала, что, например, страх – это 0,2 2 там другие эмоции… Поэтому и называются низковибрационными, что они имеют гораздо более низкие частоты. Но вот страх находится практически внизу. Ну, представьте, 0,2 Гц, 7,6 Гц, ну, даже, допустим, 7, да, то есть это много, казалось бы, много. Вот, и дальше мы смотрим по графику, что происходило с этими частотами. В 1995-м с 7,6 на 8,6, то есть на 1 герц это все выросло начали писать о том, что вот частота шума нарастут, предрекать какую-то катастрофу, там что-то такое придумывать. Потом 2003 скакнуло до 13 герц, да, то есть если там был шаг всего на 1 герц, то следующий шаг это уже у нас практически вдвое, да, 13 герц. В 2017, посмотрите, это уже почти втрое, да, 36 герц после 13, после 30 или 40 лет регистрируемых 7-6 герц. Посмотрите, какая скорость. Лавинообразная, да, практически геометрическая прогрессия. И посмотрите: с 36 герц мы опять имеем практически пятикратное уже. Пятикратное. Смотрите, на 1, почти в 2, почти в 3, почти в 5 раз скачок, который был 15 октября 2020 года. лета. На графике это выглядит белой вспышкой, вспышкой света. Представьте себе, просто посчитайте, разделите 150 на 7,6. Так, где-то у нас здесь маркер. Делим 150, ну, на 8, да? Так, это у нас получается почти 2. Удобнее, конечно, на 7,5 было бы делить. Ну, ладно, ок окей, там 7,6, допустим, 7,5 я сейчас напишу, чтобы... Мы же приблизительно, нам не нужно пока там точности такой автоматической, да? То есть это получается 2. В 20 раз! В 20 раз! Причем э -э скорость имеет ну, тенденцию, тенденцию к увеличению, то есть скорость повышения вибраций... В том числе параллельно зарегистрированы, наверняка вам попадалась такая информация где-то хоть боком, что у нас излучение Солнца увеличилось, у нас атом водорода уменьшился в размерах на 4%, у нас расстояния между атомами увеличились, то есть у нас меняется не только, повышаются частоты, у нас не только Солнце начинает более активно излучать энергию, да, увеличивается солнечный ветер, у нас вообще физика, химия, биология, все плывет, все константы, базы того мира, к которому мы с вами привыкли с детства, очень быстро все это меняется. И повышение вибраций, а это именно повышение вибраций. Все слышали фразу высоковибрационные чувства мысли, и вот ты низковибрационно, да, вот ты какой-то низковибрационный, низковибрируешь подними свои вибрации, это сейчас достаточно, я часто слышу, а, то есть мы живем, вот это происходит с нами на наших глазах, причем, если кто-то интересовался в свое время а, Друнвал и Мельхиседек, древняя тайна цветка жизни, у него там, по-моему, во второй части есть такая концепция о том, что солнце готовилось к вспышке, как раз к многократному скачкообразному повышению вибраций, люди к этому были катастрофически не готовы по уровню развития, они не успевали за развитием Земли, да, за развитием повышения света, количество света, количество ну, благодати, количество э, энергии жизни, да, сияния э, в, в мире на Земле, и поэтому, дабы избежать гибели человечества, нас... Э, Закапсулировали, причем это, по-моему, там 80-е лета его вот эти все работы. Вот, значит, нас некая космическая раса, значит, в искусственную оболочку. Нам закрыли солнце настоящее для того, чтобы мы просто не сгорели. Вот, а нам нарисовали, как бы, картинку солнца. Вот, и вот этот вот виртуальный купол, под которым мы находимся, его задача просто спасти жизнь. Вот, окей. Возможно, кто его знает, но, дорогие мои, в таком случае мы с вами наблюдаем то ли, то ли быстрое исчезновение данного купола, то ли все-таки там поспешил, и повышение вибрации идет сейчас. Если смотреть по календарю мая, да, который, все вы помните, в 2012 должен был прекратиться, ну, закончилась эпоха календарь, он у них цикличный начало и конец, то есть э, идентичный вход и выход, да, то есть, если помните, это вот такой прямоугольничек с кучей таких картиночек, вот, этот календарь был рассчитан на полную эпоху космическую 24 тысячи лет, которые завершились в 2012 лете, вот, высчитал все это Хасе Аргуэлис, который благодаря этому, да, стал широко известен миру, вот, и, и конца света ожидаемого, как предполагали, не произошло. Произошло что? Произошло начало, то есть тот мир закончился, начался новый свет. И этот новый свет, он сейчас рождается. Если посмотреть на, не знаю, насколько, конечно, они там а, настоящие, но тем не менее, да, там, там а, какие-то ведические тексты, то у нас была Ночь Сварога, у нас была калиюга, юга если там по этим индуистским верованием, да, вот по Махабхарате. И у нас сейчас начинается сатия юга, то есть э, время тьмы заканчивается, начинается э, время света. Или по-другому, была ночь, сейчас рассвет, и будет утро, потом будет день. Мы живем в рассветные времена, тьма отступает, солнце наступает, свет наступает, да. И вот что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем бешеную скачкообразную, посмотрите еще раз на ход. И на коллег, на кратность, да, за 30 лет ничего не происходило 30 лет или 30, там, 40 лет. Их регистрировали, регистрировали, все было на одном уровне. Потом, бац, понеслось. 7,6, 8,6, 13, 36, 150. А, скоро у нас с вами, прям скоро-скоро-скоро, 21 декабря, у нас зимнее солнцестояние. День, когда а, максимально длинная ночь, максимально короткий день. И если, ну, как бы, вот у меня солнцестояние всегда, вот есть четыре точки, да, равноденствие солнцестояния. Поток взаимодействия Солнца и Земли особенно плотный. Это, это какой-то такой, ну, портал, а, очень широкий, проход очень широкий. А, вот, и 21-го, а, я так, сейчас, 21-го, 12-го, 2020-го, Ожидается, двоечку, ожидается скачок следующий можно прикинуть смотрите здесь было ну допустим вот здесь вот у нас было в 2 здесь в 3 здесь в 5 ну предположим даже если это в пять раз скакнет, то умножайте 150 на 5 мы получим кстати вы видите еще промежутки времени они тоже вот здесь вот сокращаются вот, то 150 на 5, 300, 600, 750, да, то есть как бы, ну, и посмотрите, 7,6, наше тело привыкло, привыкло, находиться в вибрациях 7,6, 7,8, потом потихонечку оно начало перепривыкать, да, перестройка пошла, когда у нас случился ковид, а он у нас случился, видимо, где-то вот здесь вот, я просто здесь пики вам выписала, да, я думаю, что если посмотреть где-то на, на, не знаю, там середину или, может быть, и конец 19-го лета, когда у нас все это забубенили, там наверняка был тоже скачок, наверняка был скачок скачок, который начали некоторые люди не выдерживать. Мы видели, кто тресся в конвульсиях, то, что если верить нашему телевизору, у кого были, а, те, ну, вот говорили, что дышать не могут, да, показывали бьющиеся в судорогах тело, страшная история была по телевизору, это были китайцы-азиаты. А моя версия, что по каким-то причинам, не будем сейчас их рассматривать, но кому интересно, можете посмотреть 9 например, на эту тему, да, или, у хотел бы сказать, еще там видеоблогер есть, который говорит, в частности, про китайцев, Тюняев, вот вспомнила, вот, а кто такие китайцы, что и почему. Тем не менее, мое предположение, что они вибрационно перестали выдерживать те потоки энергии, которые начали штырить на землю. Со всеми вытекающими, то есть просто их система организма перестали это выдерживать, начали просто давать сбои. Вот, эти сбои были сильно массовыми. Почему они были именно в этой провинции, да? Ну, я думаю, что, ну, например, солнечный ветер там, да, или какое-то там, какое-то сильное энергетическое место, в котором этот всплеск по земле же неравномерно идет, да, где-то больше, где-то меньше, вот там, возможно, было много, поэтому а, вот такие были последствия. Есть версия, что около 20 миллионов китайцев погибли в результате этой вспышки. Вот. Потом у них сейчас же нет коронавируса, и вообще эту историю сейчас закрыли. То есть как-то что-то они сообразили с этим, что-то с этим сделали, а, поняли, что происходит, как-то приспособились. А Какой-то, может быть, апгрейд там у них произошел, я не знаю точно подробностей. Вот. но я предполагаю, что вся история с коронавирусом а, может быть вообще а, следствием, а, ну, допустим, там правящие элиты, да, захотели замаскировать процесс вот такого не, немотивированного ухода, в том числе там, ну, неких властимущих или там, а, вот там, каких-то там деятелей искусства уважаемых, то есть каких-то знаковых фигур, которые, а, по их прогнозам, могли массово начать уходить из жизни. Это надо было как-то объяснить. Вот, это объяснили а, новой э, инфекции, которые на данный момент, ну, уже столько материалов, что, ну, как бы, ну, ну да, вот, ну, ну, считается другая форма гриппа, там, РВ, там, ну, тяжелый ОРВИ, РВ со осложнениями, там, да, и так далее. А, вот, в, об этом материалов уже так много, что, раз ну, не можно про это говорить в очередной раз. А, был уже эфир про частоты на где я говорила, ребят, что не болеть, просто держитесь высоких, вот, а, благодарность. И выше. И будет вам счастье, вы ничем не заболеете. А, вот менет вас и я чаша, потому что ваши вибрации будут достаточно высокие, чтобы вот этот апгрейд, перестройка происходил без а, без каких-то потрясений. А, это что касается м, вообще вот этой, этой истории, да, как бы с, с карантином, а, со всем прочим. А, Теперь глобально, значит, 21-12, солнцестояние, вспышка, очередная вспышка, скачок, э, э, как это, квантовый скачок, повышение вибраций. Вибрации повышает, что Земля, а, вот где-то вот, ну, физически это находится между Землей и аносферой, да, а, где, где вот эти частоты проявляются. Они как пульс Земли, это как пульс Земли, у нас есть пульс, да, у нас всю жизнь один и тот же пульс. Представьте себе, что вот здоровьем было 36,6, да, здоровьем было там, сколько у нас там, 120 на 80, да, по здоровый человек у нас пульс. И тут вдруг этот пульс учащается, учащается, учащается, пытаются, конечно, ставить диагнозы и лечить, но на самом деле это происходит, услышьте, изменился вес атома водорода, это физическая реальная величина, изменилась уже зарегистрированная расстояние между атомами, энергетыс меняется вообще структура нашего мира. Причем повышение частот, а не понижение частот говорит о том, что все хорошо. Любите жизнь, любите себя, верьте в хорошее. Все, что повышает ваши вибрации, если ваши вибрации повышает ванна с солью и чашечка кофе, лягте в ванну и примите чашечку кофе. Если ваши вибрации повышает игра в хоккей или там не знаю, там езда на лыжах или на коньках или занятие любовью или прочтение книжки, занимайтесь тем, что ваши вибрации повышает или хотя бы не понижает чем вы будете сознательно проходить выше в своих состояниях тем легче и комфортнее для вас вся эта история пройдет чем больше соучаствовать в том что о боже можно заболеть можно умереть да от жизни вообще умирают понимаете какая штука чем больше в это вкладываться идет блокировка что дают негативные эмоции они а, блокируют прохождение энергии, прохождение электрического импульса. У нас в клеточках есть электричество, у нас у ДНК есть электрическая составляющая. Спасибо Горяеву, который все это изучил. Вот, а, ну, Слово энергия – это не, не эзотерика, это абсолютно физическая величина, один из параметров. А свет без энергии невозможно объяснить, да что он волна и корпускула, потому что он энергия. Обладающие теми и теми свойствами, в ней есть энергетическая составляющая, есть информационная составляющая. Информационная составляющая корпускулярную природу имеет, а энергетическая волновую. Вот вам и все проблемы с теорией света. Так вот, любые негативные эмоции, мало того, что они вот очень сильно проваливают, где 0,2 Герца, где 150 герцог просто вдумайтесь, в какое количество раз дельта какая. Это э, попробуйте кулаком в кулак что-то новое взять, получить что-то в новое, не рожав кулак, у вас не получится, при всем желании, вам будут давать, я не знаю, бриллиант, миллионы, вы будете, а сколько вы в кулак возьмете? А сколько вы не возьмете, потому что это кулак, его надо рожать. тогда вы возьмете в, кул... в ладонь, да, а если вы две ладони, вот, а если вы в подол, вы еще больше сможете взять. Вот для того, чтобы взять побольше, да, ну хотя бы надо рожать кулаки. То есть любые напряжения, снять там массаж, бассейны, бани, это я про что говорю? Это я вам говорю про 21-12. Можно, конечно, это более там сознательно подойти, потому что это еще открытие потока на следующее лето, формирование своего прохода, своей души и духа на следующее лето. Но... Задача минимум, да, не дать своему телу шансов где-то как-то, ну, не пропустить потоки, съежиться, скукожиться, вот чтобы этого э, не произошло, чтобы вам было комфортно и хорошо, чтобы вы, даже если вы там не сильно об этом подумаете, но чтобы у вас ваш поток на следующее лето прошел благодатно, чтобы ваше тело приняло новые вибрации, найдите способ в этот день провести этот день хорошо. Там, где по-настоящему вашему душе, вашему телу будет спокойно, легко, радостно, комфортно. Не знаю, послушайте оперу, посмотрите балет. Ну, вот, в общем, то, что вас, под... вот, что вас поднимает, что вас раскрывает. Любое из этих действий, особенно сознательно, вы сейчас вот просто вот эту вот а... парадигму в голове простроите, вот эту да, вот этого бешеного роста. Наши родители не были свидетелями, они прожили стабильную жизнь, и с точки зрения энергии, частот, они жили все время в одной и той же частоте. Еще раз, начало исследования частот шума на официальных, да, это где-то середина 20 века. Мы с вами, а, а наши дети, вот те, кто сейчас приходят, они приходят уже в частоты, посмотрите, вот дети, например рожденный там после семнадцатого лета, да, они уже по сравнению с теми, кто рождался раньше, они уже пришли в мир, для них это норма, они пришли в мир в несколько раз более частотный. Те, которые сейчас приходят, дети, вот только сейчас, да, они, посмотрите, они уже с вот этими настройками приходят, значит, они просто не могли родиться. А, а нам, живущим, уже привыкшим, да, где-то закосневшим вот к тем, нам надо немножечко в эту сторону пошевелиться, как-то вот, вот какие-то напряжения, поэтому, знаете, я сегодня слышала разговор про то, что вот бюджетникам мало платят, недоплачивают бюджетникам, это несправедливо, елки-палки, дорогие мои, ну... Все же понимают, что такое бюджетники. Откуда берется бюджет? Его же откуда-то надо брать, чтобы потом вам дать. Это все очень такая сложность. Да просто порадуйтесь вокруг. Не знаю, там птички поют, солнышко светит, снег блестит. там Что там? О, теперь заморозки. Жизнь продолжается. В интересное время живем. В интересное время живем. И, кстати говоря, одна из идей, как мне кажется, для чего объявили коронавирус. В частности, для того, чтобы максимально спазмировать людей спазмировать а, и сейчас игра с тем что продукты могут подорожать и закончиться, это тоже история про тоже попытка воздействовать на точки где а, на, прозвучало слово чтобы голода не было в россии понимаете надо заморозить цены на продукты чтобы голода не было наши люди что слышат оба может быть голод и пошла там да карусель крутится а, потому что наши родители переживали это, наши бабушки дедушки знают, что такое голод. Этот опыт в теле есть, он в нашем теле, генетической памяти он есть. А тело невольно активизирует эту программу, что оно делает? Оно тоже будет спазмироваться. Это мобилизация, это напряжение, это сжатый кулак. Обнаружили, вот кто там? Продукты дорожают. Ну, хватит вам на, на, на, на, на, на, на гречку, хватит. Там на все. Я утрирую, конечно. Сами себе так задавайте вопрос: что? Да? И разжался кулак? Разжали. Что там? Заболеть можно. Чего вы не болели? Так, если вы на высоких вибрациях, с каких, с каких вообще хренов вы будете болеть? Извините меня, пожалуйста. А, обнаружили, что а, заболеем! Ну, заболеем. Ну, заболеем, значит, есть что почиститься, повысить вибрации. Если и так все хорошо, не заболеем. Раз, разжали. Кто-то еще что-то там? Ну, Рефлексы есть, может сжиматься, даже очень продвинутых, прокачанных людей может рефлекторно сжиматься тело, напрягаться на какую-то информацию. Чего-то я напрягся. Раз, так, все хорошо, прошли, пройдем, проедем, разберемся. Вот этот вот момент следить за тем, чтобы вот этого не происходило. И еще раз посмотрите, это же не мои придумки. Вы можете залезть на этот сайт, сами найти эти частоты, сами посмотреть, как выглядят эти вспышки. Вот, и а, для себя прокачав вот эту физику, математику процесса, вот а, вложитесь немножко на 3 копейки, вложитесь в навык следить, чтобы разжималось тело, если вдруг от чего-то оно... А тело же может мимо разума напрягаться. Разум такой, да, все понятно, все будет хорошо, а тело, это же можно почувствовать. Элементарная медитация перед сном, легли, продышали тело, просмотрели от макушечки до стоп тела, с каждой клеточки сказали, муа, люблю, красотулечка ты моя, потому что благодарность у нас вибрирует где-то, вот мы проехали благодарность с вами, <клево> да, у нас уже давно гораздо более высокие, а самое высокое чувство, доступное человеку, это любовь, любовь в высшем проявлении, вот как у святых, вот чем любовь святого человека отличается от любви обычного человека? Любовь обычного человека, там, у нее есть условия, да, есть какие-то ограничения, есть э, ожидания и так далее, да. У святого человека нет этого. Вот он любит мир априори, безусловно. Есть такое понятие безусловная любовь. Безусловная любовь, она может быть к чему угодно, там, понимаете, там, к каждому гвоздику, там к живому-неживому, даже к этому телефону, понимаете, который я иногда называю вражеской техникой, даже к нему святой человек испытывает любовь. Ну, есть он уже есть, вот он такой, какой он есть. И что я буду напрягаться из-за этого? Ну, все, ну же я живу, и же, все. Понимаете, все происходит и так. Повышение вибраций, это, ну, если бы, я думаю, могли некоторые товарищи отменить это повышение, они бы отменили, но, но никак. Поэтому что они пытаются, еще раз, они пытаются нас спазмировать. А если сильно спазмировать, да если еще какие-то кармические хвостики не убраны, да, то можно человека и вывести из, из жизни. Ну, насколько в чем выигрыш, я не знаю, потому что а, есть вероятность, что эта душа вернется, только вернется уже сразу высоковибрационно и со всеми вытекающими последствиями. Очень такая кратковременная история. Есть чувство, что кто-то пытается удержать власть по-старому, а по-старому ее удержать невозможно. Почему Путин говорит о том, что мир меняется? Это не, не только, это не просто про другие деньги. Это все верхний слой, это все вершина айсберга. Мир физически меняется, он меняется энергетически. И он меняется в сторону света, в сторону любви, в сторону счастья. Вот проблема-то, елы-палы! Чего напрягаться? Дорогие мои, 21 12-го, 2020 проживите вот эту вспышку примите кванты любви, кванты света свою душу, прокачайте его через себя с благодарностью наслаждением и понаблюдайте, как потом развернется ваша жизнь в следующем удивительном, волшебном, счастливом лете, которое нас с вами ждет. Вот, собственно, и все, что я хотела сегодня сказать о здоровье и счастье, мудрости. С вами была Людмила Осипова, до новых встреч, пока-пока!